Я офицер запаса, военный пенсионер, служил в военно-морском флоте, в морской пехоте. И уже будучи на пенсии, так получилось, что мне удалось или посчастливилось побывать в Антарктиде. Что мы знаем об этом континенте? Знания у рядового обывателя, наверное, одинаковы об этом континенте. Со школьной скамьи мы знаем, что да, это какой-то большой континент, занесенный снегом и льдом, дуют сильные ветра, значит, сильные морозы стоят. Из живых организмов там живут в основном только лишь там пингвины, тюлени и на побережье некоторые птицы морские. И все. Ну там какие-то там. Ученые ищут каких-то там бацил микробов вот, с возрастом там чуть не до миллиона лет. Вот, и все. Больше обыватель об этом континенте практически ничего не знает. Точно так же такой же информацией пользовался и я до убытия туда. Когда я туда прибыл, значит, я был такой же, как и все. Нас на станции зимовало. Двадцать девять человек. Значит, прожил я на станции Новолазаревская, которая находится на земле королевы Мод Оазис Шермахер. Так вот, на этой станции прожил я один год. Я там занимался как говорится, по технической части, так скажем. Первые полгода я был такой же, как все. И ничто меня не интересовало из окружающей действительности. Потому что, а что может интересовать, если там ничего интересного нет? потому что кроме снега и да там и увидеть нечего. Вот. Ну, как-то там прошел фильм по телевидению, значит, там спутниковое телевидение работает, значит, фильм НЛО Третьего Рейха. И в этом фильме был один из по о, о деятельности Третьего Рейха в Антарктиде, что вроде как Третий Рейх там что-то там делал, какие-то там базы строил, там и какие-то там свои темные дела там делал. Вот. Ну, ясное дело, я так же, как и все полярники, которые смотрели этот фильм, так сидел, улыбался, ухмылялся, подшучивал. Там, э, в голове мы слишком какая-то все-таки засела. А чем черт не шутит? Э, а вдруг что-то там действительно какое-то непонятное, интересное можно будет и увидеть. А тут как раз обстоятельства стали складываться именно таким образом, э, что... Кажется, помимо моей воли, это, помимо моего желания, э, обстоятельства складывались таким образом, чтобы я что-то увидел. Как будто кто-то большой и сильный вот, э, стал ситуацию построить именно таким образом, чтобы создать неблагоприятные условия. Прилетела э, на наш аэродром, э, который находится в нескольких километрах от станции Новолазаревская, японская экспедиция. Дальше они должны были лететь на свою японскую станцию Сева, Но, но э, самолет, который должен э, их был туда доставить, э, самолет Баслер, э, он по метеоусловиям задерживался. И эта задержка была довольно длительной. И японцы скучали на нашей станции, им было скучно. И они э, подошли к начальнику станции и спросили разрешения осмотреть э, близлежащие окрестности. Начальник станции препятствовать им совершенно не стал. Но они попросили, чтобы он им дал какого-то сопровождающего, то есть, ну, типа гида из своих, из своего личного состава станции. Ну, он меня вызвал, говорит, вот давай забирай этих японцев, целый день в твоем распоряжении, поводишь их сводишь их к соседям а по соседству в 4 километрах от нашей станции находилась индийская станция Мейтри вот, и к вечеру возвращайся к ужину чтобы ты был на месте приведешь японцев назад вот, тем более проблем у тебя не будет ты по-английски разговариваешь значит поэтому проблем в общении с японцами у тебя никаких не будет вот, давай но я просто взял и совместил э, приятное с полезным я повел этих японцев, эту группу, не напрямую на индийскую станцию, а там была такая заранее, ну, уже многолетняя, в течение многих лет, вернее, протоптанная тропиночка, ведущая на эту станцию. А я их повел зигзагом, так вот вправо, влево и в направлении этой индийской станции. Вот. Значит, и я не пожалел. Потому что по пути стали попадаться очень интересные вещи. А я все-таки четверть века в вооруженных силах прослужил. Но, вот почему я сегодня в форме и пришел. значит, Я вам довольно, ну, возьму такое смело сказать, авторитетно заявлю, как профессиональный военный, сделаю такое заявление, что я увидел там следы, боевых действий. Дело в том, что местность, на которой ведутся боевые действия для военного человека, она сразу же бросается в глаза. Тоже не для хвастоства, просто скажу, что в современных войнах мне доводилось принимать участие в некоторых странах мира, так называемых в горячих, в горячих точках. Вот. поэтому как выглядит местность, на которой велись боевые действия я э, знаю не по книжкам и не по, кинофильм, не по кинофильмам э, и не только лишь по э, местности, увиденной на полигоне нет, я знаю, как это в реальности вы, вы, выглядит вот. поэтому, когда я увидел э, местность в Антарктиде на оазисе Шармахера вот, э, я просто даже был удивлен очень потрясен, даже потрясен. Абсолютно. Да на этой местности кто-то воевал. Ну вот, чтобы ни у кого сомнений не было, вот, пожалуйста, один кадр, одна фотография. Это вот я как раз вот он, я сижу, а это вот японцы, которых я водил значит, по этому оазису Шермахера. А теперь покажу вам фотографию воронки. Фотографии воронки от ядерного взрыва. Почему я делаю акцент на ядерном взрыве? Да потому что какой иначе, какой иной другой боеприпас сможет сделать воронку в скальном грунте Вот даже на фотографии видно, что грунт именно скальный вот. Значит, в скальном грунте воронку диаметром 300 метров Я замерял, значит, диаметр этой воронки, он 300 метров В скальном грунте воронка диаметром 300 метров сможет сделать только боеприпас, аналогичный ядерному или ну, атомной или водородной бомбе, так скажем. Вот. Так вот, то, что это является продуктом взрыва ядерного боеприпаса, а не метеоритного происхождения, тут, по крайней мере, могу такие доводы привести. Обычно э, метеориты они падают по какой-то ну, наклонной траектории, падают на Землю. Отсюда и воронки от удара метеорита, а земную поверхность, они будут эллипсообразные, вытянутые. Вот. Эта же воронка, она идеально круглая, идеально ровная. Вот. То есть получается, и, или, если это метеорит, то он должен был упасть под 90 градусов, чего не бывает. Вот. Это первое. Второе, значит, при ударе, э, вернее, при, при взрыве ядерного боеприпаса образуется э, очень большая температура. Поэтому камни на окружающей местности, они оплавленные. Вот. Э, камни плавятся скальный грунт, он плавится при температуре где-то там свыше 1000 градусов, порядка там 1500 и выше градусов. Такую температуру мы можем получить только лишь ну, при разведении, допустим, костра какого-то, или при пожаре такая температура не образуется. Вот. Так вот, На этой фотографии как раз и видно, что камни, скалы на окружающей местности, они... Именно прям ну видно, что они оплавленные. Они даже сверкают вот прямо вот на солнышке, они прямо блестят, сверкают. Вот. Почему в конкретном этом месте? Потому что вот здесь, вот в этом направлении, если по диагонали этой фотографии провести линию, то где-то в метрах в семистах в этом направлении как раз и будет находиться эпицентр ядерного взрыва. Как раз именно та воронка, о которой я говорил и показывал фотографию. Вот в частности вот этот домик красники, в этом домике я как раз год и прожил. Это сейсмодом так называемый. Очень интересный такой момент. Значит, прямо непосредственно возле станции, на расстоянии буквально где-то метров 700 от границы станции находится пирамида. Самая настоящая, самая натуральная пирамида. Но никто из личного состава станции, никто из зимовщиков не имеет ни малейшего представления о том, что там находится пирамида. Для меня это было очень удивительно. Но когда я даже попытался поделиться там с некоторыми ребятами, с которыми был в более близких отношениях, вот, предлагая там одному, пойдем я тебе покажу, я говорю, вот, там пирамида рядышком, тут идти да, буквально 10 минут, там не больше, вот. быстренько мы дойдем вот. да ты что, ты наверное выпил чего нибудь там вот, э или перетрудился, ты устал, тебе надо отдохнуть пирамиды здесь быть не может это то, чего быть просто в принципе не может как-то в Антарктиде вдруг пирамиды вот. ну, короче никто мне не поверил но самое интересное вот что так получилось, что я был очень близко Пошел в очень хорошие отношения с личным составом индийской станции. Как только происходит смена личного состава на индийской станции, значит, в первые дни пребывания они начинают знакомиться с местностью, с окружающей местностью. Ну, как у любых военнослужащих. Это так уж заведено. И один из объектов, который изучает личный состав Индийской станции, как раз и есть вот эта самая пирамида, которая находится возле нашей станции. Вот. Они великолепно, они чудесно знают о существовании этой пирамиды. Вот. И идут на ознакомление, самые первые дни пребывания своего, на с этой пирамидой. Вот. вот даже на этой фотографии видно вот четырехугольное основание, прямоугольник. Вот ребра, вот она макушка, вершина. Вот. Но эта пирамида, она довольно сильно деформирована. Во-первых, здесь вот с левой стороны, видите, вот воронка от какого-то взрыва, от взрыва какого-то боеприпаса. Вот. Ну и второе, вот сюда левее, буквально метров сто от этой пирамиды, находится как раз вот тот самый эпицентр. Та самая воронка от ядерного взрыва диаметром 300 метров, которую я вам перед этим показывал. Поэтому взрывная волна, естественно, ее очень сильно повредила. Вот. Но для того, чтобы сомнений не было у вас, я просто вам покажу сейчас, как выглядит реальная пирамида, пирамида Унуса в Египте. Есть такая пирамида под названием пирамида Унуса. Она внешне выглядит примерно так же, как выглядит... Вот, та пирамида, что находится возле станции в Антарктиде, возле станции Новолазаревская. Вот. Но, тем не менее, это не просто какой-то бугорок, это не просто какой-то холмик, это самая настоящая пирамида Умаса. Она очень она чудесно, великолепно исследована. Внутренние помещения, которые находятся внутри этой пирамиды, они тоже исследованы, там находится множество э, надписей, э, иероглифами, вот, там есть там, разные камеры там, и прочее, прочее. Короче, египтологами она чудесно изучена, поэтому в интернете можете э, набрать в поисковичок «Пирамида Унуса» и получить стопроцентную полную информацию о ней. Но внешне она выглядит очень похоже, как на, э, очень похоже на пирамиду, э, которая находится возле э, станции «Новолазаревская» в 700 метрах от станции вот. правее пирамиды вот на этой же фотографии вы видите тоже искусственное сооружение вот. это башня, каменная конструкция рукодельная, искусственное происхождение. это не природное образование какое-то я по этой башне ходил своими ногами я трогал ее своими руками вот. ну, естественно видел своими глазами вот. Вот на этом снимке она отлично видна. Она просто сейчас э, лежит, она поваленная, она упавшая. Вот. почему упавшая? Э, видите, вот так здесь типа как вот да, такие вот сегменты овальные такие, да. Вот. Ну, кстати, вот я вам скажу. Э, это гугловская фотография, в данном конкретном случае это гугловская фотография. Гугл, вот. он очень сильно искажает то, что реально видно на местности. Вот. Потому что реально, вот в частности вот, вот эти вот участки, вот, вот от сих пор до сих пор, они довольно гладкие, они ровненькие. Я говорю, прямо вот своей ладошкой когда вот это ее трогал, щупал. Вот интересное изображение. Я назвал это изображение... Э Коровы зимун. Легендарные животные. Значит, если опираться на мифологию, ну и славянскую в том числе, значит, было такое животное, корова зимун, которое шло по небу, и в имени коровы капало молоко, и образовался так называемый Млечный путь. Вот. Так вот, это изображение. В данном конкретном случае я как раз вот и назвал это изображение коровы Зимун. Здесь изображена лицевая часть, только лицевая часть этой головы коровы. Она смотрит в небо. Вот, смотрите, вот один глаз, вот второй глаз, вот нос, морда, вот ноздри, вот, вот уши, одно ухо, вот второе ухо. Но изображение очень гигантское. значит Расстояние от одного уха до второго уха – 300 метров, то есть оно гигантское, оно большое изображение. Оно вообще-то видно с помощью программы Google планета Земля. Сейчас это гугловский снимок. Но оно тоже довольно сильно деформировано, потому что вот буквально здесь, вот даже в, в пяти, да, да вот, собственно, начинается уже эта воронка от ядерного взрыва. Вот в этом месте, это край воронки от ядерного взрыва. Поэтому ударной волной тоже оно было очень сильно повреждено изображение. Дальше, вот я сейчас покажу фотографию. Эта фотография взята из кинофильма «Фильм-катастрофа», так и называется, 2012. Сюжет фильма, основной сюжет фильма сводится к тому, что в результате какого-то катаклизма значит, земля начала трескаться и пластами уходить под воду сквозь трещины значит, стала прорываться лава, расплавленные потоки лавы вот, и заливать это, эти оставшиеся строения вот. почему я эту фотографию привел? Вот. Да дело в том, что э, на, на оазисе Шермахера это мое э, заключение, мой вывод э, поэтому тут его можно оспаривать как угодно вот, э, Нравится, не нравится. Мое заключение такое, что на оазисе Шермахера происходило то же самое, что земля, земная поверхность трескалась и также пластами уходила под воду. Сквозь образовавшиеся трещины значит, выходили лавовые потоки, текла лава. Значит, почему я такой вывод делаю? Да вот сейчас я покажу вам фрагмент. Из видео. Значит, это видео снято было там же, на оазисе Шермахера. Вот здесь отлично виден этот э, застывший лавовый поток. Вот он тек. Вот сейчас он напоминает э, чем-то тесто, которое убегает из кастрюли хозяйки. Вот, вот видите вот такой язык. Как бы. Когда-то это был жидкий лавовый поток. Он потом застыл. И сейчас, до сегодняшнего дня, там этих лавовых потоков, их там несколько. Он не один, не один единственный, их там множество. Вот. Значит, но сейчас вот так вот и висят вот эти камни на краю обрыва Шермахера. Вот. То есть это как раз и доказывает то, что когда-то, очень давно, по моим э, прикидкам, где-то примерно тысячи лет, э, 10-12 тысяч лет назад там и происходила вот такая катастрофа. То есть, опять же, повторюсь, земля трескалась и уходила пластами под воду. Вот. Сквозь трещины вытекала эта жидкая лава. Вот. И вот, в частности, в данном конкретном случае, виден этот застывший лавовый поток. Вот. Чем вызвано это растрескивание земной поверхности? Значит, мое убеждение такое что вызвано это было массированным применением ядерного оружия или же оружие аналогичного по мощности ядерному оружию, современному ядерному оружию может быть оно действовало на каких-то других физических принципах но по мощности его можно сравнить только с ядерным оружием вот. да потому что там этих воронок гигантского размера большое количество. Сейчас на этом снимочке вы видите этот оазис Шермахера, заснятый из космоса. Вот эта воронка фотографии, которую я показывал диаметром 300 метров. Дальше вы видите вот еще один фрагмент воронки. Вот еще один фрагмент. А вот здесь вообще воронка от взрыва гигантской мощности, сопоставимой со взрывом боеприпаса уже где-то под несколько сотен мегатонн. Ну, и дальше, дальше везде видны вот такие овальные образования. Я настаиваю на том, что это как раз и есть фрагменты воронок от боеприпасов, аналогичных современному э, ядерному оружию. Ну, вот. Так вот, и образовался разлом. Поверхность треснула, часть суши ушла туда под воду, часть осталась. Но оставшаяся часть, она тоже образовалась там э, трещь, э, в, больш в большом количестве образовались трещины, но через которые и выходили эти самые лавовые потоки. Фотографию которого я вам показывал пару минут назад. Значит, я как профессиональный военный, которому доводилось и в боевых действиях, в реальных современных э, принимать участие, при взгляде на эту местность, сразу же я прихожу к выводу, да на этой местности велись боевые действия. Вот, собственно, и вся разница между взглядом военного и гражданского. Вот. По крайней мере, после разговора с ребятами, с которыми я зимовал на станции, я, по крайней мере, не слышал, чтобы кто-то из предыдущих, ну, какие-то другие там предшествующие годы из военнослужащих, из офицеров там бывал там бывают только лишь гражданские люди вот. и получилось, что я был первый из профессиональных военных для явных скептиков, которые сейчас услышав мои слова о том, что в Антарктиде применялось ядерное оружие вот, для них я приведу общеизвестный факт который подтвержден, установлен официальной уже наукой академической наукой вот о применении ядерного оружия в глубокой глубокой древности. В частности, для любознательных и для эрудированных должно быть известно э, такие примеры. Сейчас назову два города. Э, э, один город называется Махенджадара, а второй город Хараппа. Так вот, в этих городах, они находятся на границе между Индией и Пакистаном, э, Наукой именно наукой официально установлено, что эти города были разрушены погибли в результате применения ядерного оружия. Создается впечатление, что или какой-то человек, или группа людей написала художественный роман фэнтези под названием «История». И вот эту самую историю, сочиненную кем-то в тиши теплого кабинета, мы до сегодняшнего дня и изучаем. Почему я так выразился? Да потому что существует такой подраздел исторической науки, конкретно археологии Он получил название запретная археология И опять же, набрав поисковичок эти два слова запретная археология Вам интернет сразу же выдаст массу информации о том, что археологи во время своих археологических экспедиций Находят уже даже не сотни, а тысячи Многие тысячи артефактов, которые идут в разрез с официальной наукой под названием «История», никак не вписываются в хронологию, то есть находят то, что не должно было существовать. То есть артефакты, сделаны руками человека, а возраст этих артефактов получается даже там и миллионы, а в некоторых случаях, в некоторых случаях даже миллиарды лет. Вот, то есть по официальной науке вообще на Земле э, человека еще не было. Вот. Но тем не менее рукотворные э, какие-то изделия находят. А теперь э, добавлю еще, что в Антарктиде есть. Ну, В диалогах Платона э, Платон описал, как выглядит город Атлантиды. Вот э, на данном конкретном рисуночке, Изображен рисунок, который нарисовал художник Именно художник нарисовал после прочтения диалогов Платона Как выглядит город по описанию Платона Вот центральный остров, вот наружная стена Здесь получается как бы, ну, ров с водой, или внутренняя гавань Вот ворота, через которые заходят корабли вот. А сейчас я вам покажу следующую фотографию реального города еще раз это, вернулся к этой фотографии, Почему? потому что будет показан кусочек стены, наружу вот этой стены, вот от сих пор и вот до сих пор, вот этот участок стены. Но снимок будет из Антарктиды, значит, ну, раз это континент, на котором дует ветра и постоянно там, ну, не постоянно, а часто выпадает снега, вот, значит, Стена эта, она занесена снегом. Так вот, один участок стены, он э, не занесен снегом, он просматривается. Сейчас я этот участок стены вам и покажу. Вот он. Вот здесь находятся входные ворота. Вот она, наружная стена. Здесь изображены все точности, как описывал Платон в своих диалогах. До мельчайших деталей. Значит, Вот видите какие-то прямоугольнички. Здесь квадратики какие-то. Что это такое? А это ангары или эллинги для тех вот этих корабликов, которые приходили сюда, заплывали с моря, с океана. И здесь они хранились, разгружались. Вот, вот жилые дома. Они очень сильно, конечно, видно, занесены снегом сильно. Но даже сквозь снег все равно не просматриваются эти сооружения. Вот. Здесь идет полоса незастроенная Почему она не незастроенная? Вот в диалогах Платона он об этом тоже упоминал Это ипподром, где они устраивали спортивные состязания Вот следующий город Атлантида Значит, И предыдущая фотография, и вот эта фотография это все значит, сделано в районе оазиса Бангера. Вот. вот здесь вы видите участок стены, вот видите, закругленица такое, да? Здесь оно сильно занесено снегом, а дальше оно все начинает от снега освобождаться освобождаться. И, казалось бы, по логике вещей, вот сюда, если влево продолжать, она должна, стена уже быть полностью освобождена от снега, но здесь смотрим и видим, что изображение... Пропадает Вместо этой стены вдруг какая-то полоса Вот она четко видна А дальше идет какая-то муть вот. То есть существует какая-то организация Нехорошая Которая скрывает, укрывает эту информацию В частности и гугловские вот эти вот изображения В программе Google планета Земля Они корректируются И вот здесь вы видите Вот пройдена линия и дальше все изображений дальше нет, идет какой-то туман муть. Вот. кому-то очень не хочется чтобы любознательные люди э, что-то там обнаружили что-то там нашли вот конкретно участок э, вот этой наружной стенки города Атлантиды на этой фотографии виден вот прямо когда смотришь в частности Любой желающий может и на своем личном компьютере это все увидеть. Потому что здесь вот на фотографии, здесь координаты этих снимков, они, координаты местности, с которой сделаны снимки, они указаны. Вот фотография, опять же, рукотворного строения. Я его назвал Звезда Давида, потому что здесь шестиугольник изображен. Вот. Очень напоминает звезду Давида. Вот. Это, это то название, которое сегодня э, присуще этому сооружению. Хотя, если взять э, славянскую мифологию, то вообще-то она называется звезда Велеса. Вот. Ну, здесь уже все зависит от э, уровня эрудиции. Ныне, сегодня На сегодняшний день она называется звездой Давида Так вот, координаты тоже здесь указаны Этого участка местности Здесь есть интересный момент Так уж получилось, что судьба свела меня с представителем этой конторы Которая следит за тем, чтобы информация о континенте Антарктида никуда не уходила, не распространялась и вот э, после встречи и беседы с этим э, представителем значит, э, получилось так, что я с ним поделился, я ему показал э, некоторые фотографии, и вот, в частности и конкретно вот эту вот звезду Давида показал. Вот. Буквально через несколько месяцев после нашей с ним встречи я захожу опять в Google планета Земля, и тут. Вижу, вот до сих пор изображение все четко видно до каждого мельчайшего камушка, что называется. А вот от сих пор проходит граница полоса. И так же, как вот на предыдущей фотографии, я вам показал э, город Атлантиды, дальше идет туман. То есть изображение дальше уже все пропало. Уже ничего этого не видно. Вот на этой конкретной фотографии виден еще один рукотворный элемент скальный массив горный массив но на этом участке местности видна стрела стрела выдолбленная аккуратненько ровненькая стрела выдолбленная в этом скальном массиве размер этой стрелы значит ширина ее 200 метров длина ну, почти километр то, зачем и для чего мог долбить этот скальный массив в Антарктиде, на том континенте, где, по утверждению официальной науки, никто и никогда не жил. Ну, вроде как вопрос-то довольно уместный получается, но ответа на него нет. Поэтому я выскажу свою догадку. Потому что он уж очень напоминает дорожный знак. Если у кого-то есть машина... Вот, а наверняка у подавляющего большинства автомобилей есть, значит, то вы тогда можете сказать, да это ж один к одному, как дорожный указатель движения, прямо или там движение направо, налево там и так далее. Знаете, вот на синем фоне такой знак есть, дорожный. Вот. Так вот, этот гигантский знак выдолблен на в скальном массиве для каких-то воздушных летательных аппаратов, которые. Использовала та цивилизация, живущая на континенте Антарктида В далекие-далекие времена Я не поленился, я взял, продлил значит, изображение Направление, в каком направлении показывает эта стрелочка И оказалось, что она показывает ровнёхонько на географический Южный полюс То есть летательный аппарат, пролетая над этим участком местности, видит указатель что двигаться только прямо, и попадешь как раз в район Южного полюса. Вот. Других пока предположений у меня нет. Если у кого-то там возникнут какие-то другие идеи, пожалуйста, рад буду услышать. Вот. Но, по крайней мере, отпадает на 100%, что это не естественное образование. Тоже так ровненько Выдолбится в скальном массиве стрела, она ну, просто теоретически даже не может. Вот Пингвины тоже клювиками своими выдолбить это не могут. Вот. Это чисто рукотворные изделие. Вот еще интересный снимок. Тоже гугловский снимок. Вот координаты его указаны. Значит, Здесь вы видите что-то такое напоминающее надпись. Вы знаете, как вот в советское время на газонах... Писали типа там «Слава труду», «Слава КПСС». Или как вот э, на киностудии Голливуда, э, на, на склоне холма э, написана надпись «Голливуд». Вот что-то типа этого. На непонятном языке, да, вот эта буква напоминает какую-то, э, ну, латинскую «эпсилон», это как латинское «и», вот, это похоже на латинскую Z, это там что-то там типа как русская «ща», вот, то есть это надпись Значит, она гигантских размеров, длина этой надписи 7 километров, ширина 1300 метров, вот. опять же всегда в горном массиве, то есть случайное природное образование, извините, но не тянет на такой термин, это именно искусственное происхождение, вот, надпись, что она, с какими целями она была сделана, ну здесь опять же, тут нужны... Дотошные, подробные исследования вот. Нужно совершать там экспедицию не одну Чтобы сказать, зачем и для чего, для каких целей Вот я вам сейчас, опять же, это в районе оазиса Бангера Покажу город по, по типовому проекту Атлантиды Но он целиком, полностью, на все 100% скрыт льдом Покрыт льдом, ледяным покровом Но даже сквозь этот ледяной покров Контуры этого города, они проступают, они проглядываются. Вот сейчас вы видите. Вот он, центральный остров, даже сквозь лед он проступает, кругляшок. А вот наружная стена. Здесь левее находится второй город, тоже целиком скрытый льдом. Ну, как в любой стране, хоть в России, хоть там во Франции, в Германии, города, они тоже разные разные бывают по размерам. Вот. Например, есть города миллионники, есть там города с населением там 50 тысяч, там 100 тысяч и так далее. Так вот, и в Атлантиде тоже города были разных размеров, но типовой проект у них у всех одинаковый, концентрическими окружностями. Так вот, между этими двумя городами проходит, видите, вот канал. Вот он, четко просматривается канал. То есть кораблики, эти парусники там, или галеры, или там триеры, как у Платона э, названы эти кораблики, значит, они по этому каналу, вот видите, подплывали к одному городу и смогли заходить сюда во внутренний гавань. Затем дальше под, э, пока канал подходит к другому городу. И там дальше уходит, а дальше канал пропадает уже в, в, в леднике. Его уже дальше не видно, не просматривается. Он. Вот я упоминал, что пирамида, находится, одна из пирамид находится прямо возле станции Новолазаревская. Вот. Но в Антарктиде множество находится пирамид. Вот, вот в, частный, в, частном, в данном конкретном примере вы имеете фотографию пирамиды, на земле Элсуорта, вот большая пирамида, а впереди на переднем плане малая, так, так сказать, вспомогательная пирамида. Следующее, здесь целый пирамидальный комплекс изображен. Вот одна большая пирамида, вот поменьше, вот еще пирамиды, вот еще, еще. Это находится пирамидальный комплекс в районе Петриот Хиллс. Ясное дело, я там не, не был Ни на Патриот-Хиллз, ни, ни на земле Элсуорта вот. ну Фотографию э, пирамиды земли Элсуорта я взял из интернета Фотографию пирамидального комплекса с района Патриот-Хиллз Это я получил от своего знакомого, который там лично был вот. Дело в том, что в этом районе районе Патриот-Хиллз находится ледовый аэродром э, Аэродром Подскока вот. И вот он там как раз бывал И вот он сделал фотографии И со мной потом поделился Ну вот сейчас я вам покажу фотографию Очень интригующую Эта фотография сделана Это не гугловская Эта фотография сделана непосредственно На оазисе Шермахера вот. Эта фотография Здесь изображен наскальный рисунок То есть на одном из скальных массивов Изображен рукотворный рисунок, оставленный человеком, то есть человеком разумным. Это не природное какое-то образование. Что здесь изображено? Вот. Вот я сейчас покажу. Это мой рисуночек, это я уже там своими руками нацарапал, так вот набросал в спешном порядке, что изображено. После этого я вернусь к предыдущей фотографии. Вот изображена там пирамида, вот треугольничек. Из вершины этой пирамиды красно-коричневым цветом рывается пламя. Для акцентирования внимания, значит, оно обведено эллипсом. Ну, как вот на уроках в школе, я думаю, каждый может вспомнить свои школьные годы, когда учительница на доске там объясняет какую-то формулу, да, и потом говорит, вот запомните дети, и обводит это эллипсом. Запомните дети, вот такая-то формула. Так вот и здесь тоже, для акцентирования внимания, э, тот, кто рисовал этот рисунок, э, обвел эллипса В середине этой пирамидки э, нарисовано восходящее солнышко и такой вот интересный элемент, свастика. О. Дальше, вот в этом месте находится э, тоже какая-то надпись. Э, значит, она напоминает буквы латинские, вот это напоминает букву X, это напоминает букву Y, это букву Альфа тоже обведено эллипсом. Здесь находится какая-то надпись значит, на непонятном языке. Вот. вот сейчас как раз возвращаюсь к фотографии и конкретно уже на фотографии вам покажу то, что на схемке показывал. Вот она, пирамида. Вот из вершины красно-коричневым цветом пламя вырывается. Вот она обведена эллипсом. Вот, для внимания. Свастика, вот она, если присмотреться, вот она, свастика изображена, вот он, четыре, крестик, а вот эти загибы идет. Вот. То есть получается свастика левосторонняя. Вот. Дальше, вот эти буквы, вот эта буква, напоминающая латинскую Х, вот эта буква Гамму напоминает латинскую, вот эта латинскую Альфу. И обведено тоже таким вот эллипсом, полукругом. Вот. А это вот та надпись на непонятном языке Конечно, тут нужно смотреть специалисту, лингвисту Чтобы попытаться как-то расшифровать ее Я не отношусь ни к никто ни другой категории Я просто лишь сейчас вам констатирую Что да, эта надпись чисто рукотворная вот, Это не какое-то случайное природное образование вот. И мое предположение, что эту надпись оставили нам, ныне живущим наши предки то есть те жители э, той страны которая была уничтожена в результате массированного применения э, ядерного оружия вот. вот они как напоминание потомкам то есть нам сегодня живущим и оставили эту надпись значит э, что да мы такие такие то там жили тогда тогда то вот, но мы погибли вот. ну ладно здесь тут уже с лингвистом надо уже будет беседовать и обсуждать, что тут может изображено быть, написано Еще из рукотворного Что на оазисе Шамахера можно найти? Вот скальный массив Большой, большущий скальный массив Издалека внимание привлекает вот этот камушек ну, казалось бы, а да, что-то такое странное в этом камушке? Ну, скала древняя, старая, рушится, камни сыпятся. Вот один очередной камушек отвалился где-то сверху, падал, падал, и на пути зацепился за какой-то скальный выступ, и теперь висит. Да, это если издалека посмотреть на него. Но когда стоит только лишь подойти вплотную, и посмотреть на этот скальный, на этот камушек, то кроме удивления никаких других эмоций не возникает. Дело в том, что этот камень, от который издалека был виден, якобы падающий сверху, вот он, он воткнул прямо в тело этого скального массива. Для него, для этого камушка, в этом скальном массиве сделана аккуратненькая, ровненькая ниша. Ну, как вот в выдвижном ящике письменного стола или кухонного стола, вот. Тоже сделана аккуратненько ровненькая ниша, вот. и ящик можно задвинуть, выдвинуть. Так и этот камень, тоже для него аккуратненькая ниша нам сделана, вот туда можно задвигать и выдвигать. Но, опять же, ни я, никто из простых обывателей не сможет, не в состоянии этот камень строить даже с места. Почему? Да потому что размеры его очень большущие. Ширина где-то вот так на глазок, где-то вот ну, метра полтора, не меньше. Вот. толщина где-то так сантиметров так уж на 80 вот. попробуйте такой камушек сдвинуть не хватит сил вот. но кто-то же старался кто-то же это делал кто-то же специально нишу выдалбливал для него Потому что даже вот так вот на этой фотографии даже видно что если бы он просто зацепился за какой-то выступ случайный то смотрите здесь элементарное, кажется, ну, сопротивление материалов или там э, геометрия, короче. Вот плечо получается настолько большое, что камень не в состоянии по законам обычной традиционной физики, он не в состоянии здесь удержаться. Вот. он должен здесь сейчас просто вот так вот перевеситься и упасть. Вот. Поэтому верьте э, сейчас. Ну нет более удачной фотографии от меня под рукой. Вот. Поэтому поверьте мне на слово Он воткнут в тело этой скалы Там для него, как для письменного ящика В письменном столе сделана ниша Ровненькая, аккуратненькая ниша И он туда воткнут Но. Тоже рукотворный элемент Кем он сделан? А? Тут нужны исследования Вот на этой фотографии Тоже рукотворный элемент Карьер на основании договора, ныне существующего договора по Антарктиде, запрещены этим международным договором любые э, разработки, даже э, в научных целях, э, все равно разработки э, материалов на континенте Антарктида запрещены. А здесь, из, на этой фотографии, изображен карьер размером 10 на 12 километров. Километров. Такой гигантский размер. Во. Причем... Если даже присмотреться так вот, координаты вот здесь указаны. Поэтому любой может взять и на своем собственном компьютере посмотреть, показать более подробно, более дотошно карьер. Значит, но если присмотреться, то здесь даже видны следы от продвижения какой-то техники. Вот видите, какие-то полосы довольно ровненькие такие, да? Вот, как будто здесь он вот бульдозер ездил и ковшом сгребал там какой-то грунт, руду. Вот. Есть здесь вот как бы въездная аппарель, ну, по которой техника заходила и выходила из этого карьера, вот такая вот довольно ну, четко видна. А дальше сейчас я покажу фотографии этого же самого карьера, но только лишь в углу. Вот в угловой части этого карьера имеется разработка полезных ископаемых открытым способом. Ну, вот. Здесь вот видно, прям полукругом так вот идет раз, горная разработка Видите, такими пол, ровненькими полукругами Ну как вот, э, не знаю, мне по крайней мере со школьных времен Помнится еще э, в советское время Показывали, как идет разработка э, полезных ископаемых В районе Курской магнитной аномалии Там тоже такой глубокая яма И такими вот э, ну, полукругами идет разработка Вот точно такие же, видите, полукруги идут но это же опять Антарктида карьер размером 10 на 12 километров кто это мог делать вот. хотя международным договором об Антарктиде все эти работы запрещены я пока могу предположить именно предположить что это результаты деятельности Третьего Рейха вот. что это Третий Рейх там вел э, какие-то свои э, вы, горные выработки э, там какую-то он деятельность совершал дело в том, что по некоторым материалам, которые относятся многими, почему так, к разряду желтой прессы вот. Но Третий Рейх, там действительно есть информация, что он построил там свою базу 211 вот. И для обеспечения жизнедеятельности ему, Третьему Рейху, этой базе, значит, нужны были полезные ископаемые в частности, Антарктида она тем и хороша, что там имеется практически вся таблица Менделеева. Так вот, в этом карьере, скорее всего, и производили они добычу полезных ископаемых. А дальше уже их перерабатывали. Есть воспоминания об экспедиции под командованием адмирала Ричарда Берда. Это Соединенные Штаты в 1947 году. Значит, осуществили туда экспедицию под названием Джемп. Экспедиция имела цель. Значит, найти, где располагается эта база номер 211 и уничтожить эту базу. Так вот, там был такой эпизод интересный. Каждый день с авианоса Коррал-Си... Вот, значит, взлетал разведывательный самолет так вот когда он пролетал над этим участком местности летчик пилотного самолета обнаружил вот эту яму все было ничего но конкретно этот летчик этого разведывательного самолета родился в шахтерском поселке американском и все его детство произошло как раз в районе этих горных выработок где добывали полезные ископаемые. И он с детских лет он видел, как выглядит реальный карьер по добыче полезных ископаемых. Поэтому, когда он, летчик на этом самолете американском пролетал над этим районом, он сразу же узнал да, это же карьер по добыче полезных ископаемых. Вот. Он сфотографировал его, значит, вернулся на авианосец, пленку проявили, где шифровальщики обработали, и пришли к выводу, да, это карьер искусственный, карьер, причем рабочий карьер. Вот. Сразу же было, было принято Ричардом Бёрдом решение направить туда батальон морской пехоты, который находился на борту этого авианосца вот, со всем своим вооружением. Вот. Этот батальон э, высадился и со, со всем своим вооружением, с техникой значит, направился в на направление этого карьера. И не доходя, буквально там несколько сотен метров до этого карьера, значит, этот батальон был э, атакован неизвестно откуда появившимися реактивными самолетами Швальбе, то есть мистер Шмидт 262. -й». Значит, эти самолеты нанесли бомбу штормовой удар по колонии э, американской морской пехоты. Вот. И откуда ни возьмись? Из какого-то бугорка появился отряд лыжников, одетый в горный камуфляж. Но э, уцелевшие э, солдаты из этого э, батальона морской пехоты они потом э, давали показания, что на петлицах этих вот э, этого отряда лыжников четко просматривались э -э, сссовские эмблемы, зна значки эти в виде молний. Вот. Э -э, то есть батальон высаженный и направленный на разведку этого карьера, был уничтожен. Уничтожен отрядом самого Третьего рейха. Да, большинство, подавляющее большинство относится к этому как к какой-то сказке, фантастике. Вот. Поэтому я ничего сейчас не утверждаю, я просто лишь вам говорю. Вот карьер, вот, который вы можете на своем собственном компьютере посмотреть, вот координаты указаны. Вот. И вот тот рассказ, который я вам сейчас рассказал о деятельности третьего Рыха я вам на все сто процентов рассказать не могу сочинять не люблю не имею права но вот этот остров находится это остров значит, надежды на наших картах он обозначен как остров надежды вот этот залив он получил название залив ожидания но я утверждаю что это не просто залив это не какой-то это тоже воронка от очень мощной ядерной бомбы мощность ее где-то несколько сотен мегатонн так вот самое интересное вот что на этом острове видны следы жизнедеятельности в чем они проявляются а вот смотрите вот видна дорога видите, с вершины горы опускается дорога наезженная колея вот техника какая-то здесь часто, очень часто ходила вот в этом месте она разворачивалась вот. разворачивалась и потом назад возвращалась или же по этой дороге, или вот еще дорога пошла вот. значит, это я вам сейчас уже говорю, как тоже профессиональный военный, дело в том, что когда у меня такие выводы получились значит, которые я сейчас вам только что озвучил, значит тоже сомнения меня посещали есть у меня среди моего круга знакомых есть и такие значит, которые служили в разведывательно-диверсионных частях в частности один знакомый служил в отряде боевых пловцов это профессиональные диверсанты так вот я этому человеку значит, взял, показал фотографию, просто чтобы самого себя проверить. То есть я его предупредил, говорю, я тебе сейчас не буду ничего говорить, где эта фотография сделана и что здесь по моим предположениям изображено. Вот на тебе фотография, глянь на нее и посмотри. И как профессиональный диверсант, скажи мне, что ты здесь видишь? Вот он посмотрел, и его слова, его вывод совпал с, с моим выводом, только что озвученным вам, значит, один к одному. То есть я не ошибся. Он также и сказал, что да, я вижу здесь, что на этом участке местности какая-то техника очень длительное время ходила, потому что здесь от следы от передвижения этой техники имеются, видны. Вот. Дальше здесь вот тоже идут то вот, ну, приложения каких-то сил, ну, человеческой деятельности видны, просматриваются. Вот. То есть совпали его предположения у профессионального диверсанта предположения с моими один к одному совпали. А вот теперь я вам сейчас покажу участок дороги, который идет вот дальше. Вот сюда вот, вот она идет. И вот в этом месте она здесь уже дальше не видна. Сейчас я покажу. Вот он, этот участок дороги. Вот стоит человек на вершине этой горушки, только что мною показанной. Ну, любому военнослужащему, даже солдату или матросу, маломальски эрудированному, видно, да это же дорога, какая-то каменистой, какой-то местности, но ровная, аккуратненькая дорога. Вот. Дело в том, что вот там, на вершине этого острова, там видны остатки когда-то стоявших там сооружений. То есть остатки, следы от фундаментов этих сооружений. Как минимум четыре там сооружения было. То есть сами сооружения уже снесены, но следы от фундаментов остались. Они четко просматриваются. Даже из космоса они видны. Вот. Поэтому это уже может любой любознательный сам по собственной инициативе взять и посмотреть у Ази Там он один-единственный остров. На вершине этого острова найти следы жизнедеятельности. А вот сейчас я вам покажу лопатку. Ну, мы назвали это ее как Кайло. Ну, это такое довольно грубое название. Он вот, больше, наверное, подходит э, выражение Альпеншток. Вот. Найден там же на оазисе Шермахера. Я его держал в своих руках, поэтому это не просто где-то чьи-то там рассказы при баутке. Что интересного, заводское клеймо, то есть с названием завода, фабрики, изготовителя, кто это сделал, тут по-немецки написано, значит, как это фабрика, вот, и дата изготовления 1915 год. Вот, четко видно. Вот. То есть, предположительно, наверное, с гарантией, так, ну, процентов, наверное, на 90, если не больше. Это как раз следы пребывания Третьего Рейха на оазисе Шермахера. Вот. Дело в том, что сам этот оазис Шермахера, он был открыт в результате экспедиции Третьего Рейха в 1939 году. Значит, под командованием адмирала фон Ритшера. Вот. Поэтому и название самого этого оазиса получило э, от имени, от фамилии, вернее, летчика, который пролетая на разведывательном самолете обнаружил с воздуха этот оазис фамилия этого летчика была Ширмахер, поэтому и оазис получил его название оазис Ширмахера и потом, когда значит, после обнаружения этого оазиса значит, на, на него была высажена экспедиция немецкая они сразу же буквально в течение нескольких дней определились, сделали вывод, что Причина образования этого оазиса одна единственная. Это то, что лавовые потоки они подходят очень близко к поверхности Земли, и поэтому вот это самое геотермальное тепло оно согревает участок суши и Тепло это не позволяет снежному покрову там задерживаться. Поэтому снега на этом оазисе Шармахера там нету, он не держится. Вот. Единственное, там э, в период зим, э, это, зимней полярной ночи, там, когда солн, солнце не светит, и когда идут эти снега, значит, там да, там выпадает снег. Ну, во-первых, он не такой уж многочисленный, во-вторых, он быстро сходит. В особенности, когда солнышко уже наступает полярный день, снега вообще там нету. Только лишь так в некоторых складочках остается немножко. Там множество озер находится. Значит. А вот сейчас я вам покажу. Вот этот самый Уайзер Шермахера. Его вид из космоса. Вот видите? Вот, кругом ледники. Вековые ледники, которые там уже Столетиями, тысячелетиями лежат, не тают А вот этот участок суши Он почему-то всегда Постоянно без снега И без льда И здесь имеется множество озер Озера причем разной величины И большие, и малые вот. в, этой, в этих озерах вода тоже Она подогревается этим геотермальным теплом вот. Так вот Реки Рых экспедиция Фон Ричера в состав этой экспедиции входило большое количество научных работников. И они сразу же сделали вывод, что это да, геотермальное тепло не позволяет снегу, снежному покрову там держаться. Вот. И снег там тает. Но наша наука говорит совсем другое. Так вот. Я вам обещал еще показать кусочек видео, на котором ну, застывший лавовый поток я уже показывал. А сейчас покажу видео, где будет заснята пирамида, которая находится на удалении от оазиса Шермахера, ну где-то километров пятьдесят примерно. В сторону массива Вальтат вот. вот она, пирамида вот. Значит Эта пирамида является копией лом, Так называемой ломаной пирамиды Пирамиды, которая находится в Египте вот. Находится не, ну, на, на сравнительно небольшом расстоянии Где-то ну, на глазок километров 50. Вот. Эта фотография сделана одним из наших полярников, это, это видео, вернее, сделано одним из наших полярников но, э, с помощью цифрового фотоаппарата, работающего в режиме видео. Вот эта пирамида. То есть вывод можно сделать однозначный, что пирамиды в Антарктиде это не какие-то случайные природные образования, это не какие-то горы. Вот, похожие, отдаленные, напоминающие... Нет, это искусственное сооружение. Еще три видеоролика, уже иностранных, засняты, опять же, те же самые пирамиды в Антарктиде. El descubrimiento arqueológico que tiene revolucionado al mundo de la ciencia por la cantidad de material histórico que guardarían estas pirámides, partiendo de la base que la Antártida podría haber sido habitada hace miles de años. en medio del continente blanco. Tratarían de hace más de 10.000 años... ...y que producto del derretimiento de los glaciares... ...hoy se puede ver las puntas de estas estructuras egipcias. Habían civilizaciones en la Antártida. Es una de las interrogantes que de inmediato se preguntaron... ...los científicos que descubrieron las pirámides... ...en medio de glaciares... Fenómeno que se relacionó directamente con el hallazgo de polen de árboles de palma y bacteria de lagos campestres. Teorías que se suman a que el continente blanco antes las temperaturas bordeaban los 21 grados. En estos momentos el fenómeno de pirámides en la Antártida se centra principalmente si habrían sido construidas por humanos o serían naturales. A pesar que las temperaturas han aumentado en esas zonas, sigue siendo complejo trabajar en medio del hielo. ...pero el misterio de las pirámides tiene un trasfondo mucho más que simples construcciones arqueológicas... ...se habla que son el puente de contacto con seres extraterrestres... ...lo que se suma a la teoría que en la Antártida sería una de las bases alienígenas más grandes del mundo. Otro punto importante es que estas pirámides no están hechas al azar se encuentran en los confines del fin del mundo es precisamente con una misión. Recordemos que muchas de estas esfinges eran construidas para adorar a dioses por civilizaciones ancestrales. ¿Será este lugar un templo sagrado? Ну вот есть автор Джозеф Фаррелл, вот его книга, Черное солнце Третьего рейха. Вообще Джозеф Фаррелл, он сам вообще в прошлом физик. Вот. Так что он в вопросах физики, он очень дотошно, подробно хорошо разбирается но в данном конкретном случае я сейчас приведу цитату значит, где в этой книге Джозеф Фаррелл упоминает он делает ссылку на Генри Стивенса значит, и приводит так, так такую информацию что Соединенные Штаты Америки в в 1958 году на территории Антарктиды произвели три ядерных взрыва. Еще раз повторяю, это э, цитата из книги Джозефа Фаррелла. Это не мое заключение. Так вот. Значит. Применение этого ядерного оружия американцами было прикрыто нелепым рассказом о том, что Соединенные Штаты Америки и Советский Союз в редкое затишье ядерного сотрудничества в разгар Холодной войны решили изучить, какую часть ледового континента можно возвратить, растопив вечные льды с помощью ядерных взрывов. Поэтому были произведены три ядерных взрыва, все взрывы были высотные, на большой высоте произведены. Значит, один взрыв был произведен 27 августа, второй взрыв 30 августа, и третий взрыв 6 сентября 1958 года. Так вот, по мнению Джозефа Фаррела, значит, эти взрывы были произведены с одной единственной целью. Для того, дело в том, что экспедиция Ричарда Берда. В 1947 году она не имела успеха. Она была разгромлена, так скажем, и вынуждена была возвратиться. Так вот, после этой неудачной экспедиции американцы осуществили еще несколько экспедиций на континент Антарктида. Экспедиции под названием Deep Freeze. Их было несколько. Там, Deep Freeze One, Deep Freeze Two и так, так далее. Там. Вот. Под командованием адмирала Хэтчина. Так вот, эти экспедиции тоже были неудачными, их никто не громил, эти экспедиции Deep Freeze вот. Но успеха они не имели, дело в том, что немцы им не попадались Но по разведательной информации, которая стала достоянием американцев, потому что они большую массу архивных документов заполучили вот. да и пленных они большое количество взяли, они получили информацию, что все-таки в Антарктиде там есть. И примерный район расположения этой базы 211 они э, знали. Поэтому, чтобы поставить точку в решении этого вопроса, в 1958 году они произвели там три ядерных взрыва. Все три взрыва были воздушными, для того, чтобы не оставить никакого радиоактивного заражения на местности. Вот. Но рассчитаны они были, сделаны с тем расчетом, чтобы таким поражающим фактором, как электромагнитный импульс, вывести полностью все электрооборудование этих немецких станций. Вот на это они делали расчет. Но интересный момент. Вот Помните, наверное, была эпопея за подписание международного договора об ограничении использования там, фреона там, и выхлопов значит, там, в атмосферу и так далее. Подавляющее большинство стран подписало этот договор об ограничении там, значит, выбросов и так далее, кроме Соединенных Штатов Америки. Почему? Да потому что э, причина подписания этого международного договора об ограничении тех выбросов в атмосферу была якобы такая, что э, тем самым э, прекратить разрушение озонного слоя, который является защитой от.. Э, ультрафиолетового излучения, жесткого излучения. Вот. Дело в том, что э, американцы прекрасно, раз они под, э, произвели три э, взрыва ядерных боеприпасов в 1958 году, причем взрывы были высотные, все три высотные взрыва. Они прекрасно представляли, что именно эти три ядерных взрыва и произвели неблагоприятное воздействие на озоновый слой, который находится над Антарктидой. И поэтому и образовалась озоновая дыра. Вот причина образования этой озоновой дыры над Антарктидой. Поэтому американцы не стали подписывать это международного соглашения об ограничении выбросов в атмосферу. Они же знали истинную причину. Но, Но еще раз повторю, это я не утверждаю. На все сто процентов. Это я просто процитировал утверждение Джозефа Фарава.